заросло и находится в полном запустении. Неужели Моран же и правда здесь живет? На Эй! Есть там На Что вы там делаете? Меня здесь заперли. Пожалуйста, помогите мне. Вытащите меня отсюда. Конечно. Ну как? Не знаю. Придумайте что-нибудь. Я потянул лодыжку, а ведь мне уже далеко не 30. Так что просто сбросить мне веревку это бестолку. У меня даже в школе никогда не получалось забираться по канатам. Здесь нигде нет какой-нибудь лестницы? Боюсь, нет. Но здесь внизу есть дверь. У меня ее открыть не получается. Может быть, вы сможете открыть ее с другой стороны? Конечно, без проблем. Как мне добраться до этой двери? Вы будете смеяться, но я понятия не имею. Раньше я сюда никогда не спускался. А как добраться до колодца и замка, я не знаю. Где-то должен быть тайный ход или... Вы Кен Моранжи, не так ли? Да, я лорд Моранжи. А что? Если вы здесь живете, вы же должны знать, где что находится, правда? Да, мне тоже так казалось. Хорошо, я посмотрю, что здесь и как. Большое спасибо. Старая покрытая плесенью ставня. Ох, я всего лишь хотел закрыть ставню, а она взяла и отвалилась. Здесь явно требуется капитальный ремонт. Чтобы вытащить этот меч из камня, наверное, надо быть одним из рыцарей круглого стола. Стоит попробовать. Вдруг я в прошлой жизни был королем Артуром. Ох. Вот это было несколько неожиданно. Несколько веков, проведенных в камне, никак, никак не повлияли на лезвие. Оно все еще острое, и на нем не пятнышка ржавчины. Старая, покрытая плесенью ставня. Такое ощущение, что на трубу надет шлем. Там внутри сидит раненый Моранжи. И ждет, пока я, наконец, освобожу его. Лорд Моранжи, да? можно задать вам несколько вопросов? Когда вы меня отсюда вытащите? Я постараюсь сделать все возможное. Свеча почти догорела. Небольшой проводок печально свисает с подсвечника. Небольшой проводок... Короткая проволока. Пейзажи... Если не ошибаюсь, здесь изображены окрестности замка. Погода очень типичная для Ирландии. В такие дни лучше вообще не вылезать из постели. Итак, что тут у нас? Гольфы, шорты. Здесь нет ничего, что могло бы меня заинтересовать. Ой, что это? Эта монета наверняка стоит целое состояние. Статуя. Скорее всего, изображает кого-то из рода Моранжи. Статуя слишком массивная. Сдвинуть ее с места невозможно. Просто мечта. Будь у меня такая, я бы любую женщину покорил. Если бы только Нина была здесь. Судя по всему, картины очень старые. Вполне возможно, что лет 200 назад здесь все так и выглядело. Тяжелая штора. Похоже, из парчи. Проход. Несколько ступенек ведут в темноту. Пахнет плесенью. Интересно, что там внизу? Я даже не представляю, как пробраться через решетку. Я даже не представляю, как пробраться через решетку. Настоящая камера пыток. Забавно обнаружить такое в замке. Правда, когда я смотрю на это и думаю, что здесь действительно пытали людей до смерти, это уже не смешно. Веселенькие украшения. Надеюсь, что это только украшения. Наверняка с их помощью раньше сковывали пленников. А вот и Железная Дева. Шипы настолько острые, что я бы ни за что не стал их трогать. Идеально для людей, соотношение рост-вес у которых не соответствует высоким современным стандартам. Честно говоря, меня вполне устраивает мое тело в том виде, в котором оно сейчас. Остывшие угли. Даже думать не хочу, для чего их использовали в камере пыток. Даже думать не хочу, для чего их использовали в камере пыток. Наверняка с их помощью раньше сковывали пленников. Короткая проволока. Очень милый канделябр. Судя по всему, в этом камине огонь не разжигали очень давно. Небольшой табурет. Интересно, почему стул стоит посреди комнаты? На этих часах без четверти семь. Они явно стоят. Забавно, маятник все еще качается. Портрет лорда Уильяма Моранжи. Годы жизни, 1270-1305. Ничего себе! Прожил 35 лет, а выглядит на все 60. Старая керосиновая лампа. И керосина в ней, кажется, вполне достаточно. Большая часть этих книг меня не интересует. Но тут есть книга о старинных замках с привидениями. Здесь рассказывается о замке Моранжи. Ходят слухи, что у Уильяма Моранджи, который жил с 1270 по 1305 год, похоронили без соблюдения местных обычаев и традиций. Более того, для него даже отказались зажечь погребальный костер. Когда его положили в саркофаг, на нем были только простая рубаха и фамильный амулет. Говорят, с тех самых пор он выходит после полуночи и бродит по замку, неся месть незванным гостям. Хотя я и не верю в привидение, Лучше вытащить моранджи из колодца до полуночи. Хотя наконечники копии уже очень старые и явно побывали в деле, они все еще достаточно острые. Хотя, наконец... Цепь чуть-чуть сдвинулась с места. Лучше отпустить рычаг, иначе канделябр упадет с цепи на пол. Полагаю, здесь покоится один из предков лорда Моранжи. Это каменный саркофаг. Мне ни за что не сдвинуть с него крышку. Полагаю, здесь... Видимо, этот факел постоянно горит здесь в качестве знака уважения к мертвым. Факел укреплен на стене. Снять его будет непросто. Надеюсь, факел не потухнет слишком быстро. Налью керосин в жолоб идущий вокруг саркофага. Я налил керосин в жолоб идущий вокруг саркофага. Устроим лорду Моранже кремацию. Он ее заслужил. Может быть, он и правда стал привидением, поскольку погребальный ритуал не был соблюден должным образом. Что это было? Тут потянуло холодом или мне показалось? Мне показалось или... Полагаю, здесь покоится... Это каменный саркофаг. Отверстие, судя по всему, было запечатано воском под цвет саркофага. Огонь растопил воск, и отверстие стало заметным. Что это было? Похоже, я снова запустил какой-то механизм. Я даже не представляю, как пробраться через решетку. В камне есть ниша, но отсюда не видно, что в ней. Похоже, я опять включил какой-то механизм. В камне есть ниша, но отсюда не видно, что в ней. Расстояние не так уж велико, но перепрыгивать через пропасть, когда есть мост, это уже несусветная глупость. Я буду держать монету над пламенем рано или поздно она скорее всего расплавится только до того как это произойдет моя рука уже успеет обуглиться я осторожно взял монету в клещи надеюсь я ее не испорчу кажется монету пора вытаскивать из огня иначе золото совсем расплавится монета раскалилась до красна и чуть-чуть деформировалась. Шип с легкостью прошел через монету. Лучше даже не думать, что было бы со мной, окажись а я в этой штуке. мой всего пару раз пересек озеро, а руки уже отваливаются. Надо заняться спортом. Очень красиво. Надо будет подарить его Нине. Ей очень пойдет. Не хочу ли. Неплохая коллекция. На этот раз мне удалось вставить наконечники копии в тиски, не покалечив себе пальцы. Неопровержимое доказательство истины, что учиться никогда не поздно. Несколько полных и пара пустых бутылок. Наконечники копии зажаты в тиски один за другим. Хотя наконечники копии уже очень старые и явно побывали в деле, они все еще достаточно острые. Доска слишком длинная. Я не смогу вечно с ней ходить. При помощи этих наконечников я попытаюсь отпилить доску. Доска все еще очень длинная, но сейчас ее хоть нести можно. Все равно, далеко не идеальная доска. Судя по всему... Небольшой табурет. Судя по всему, в этом... Бывшая заслонка для дымохода. Бывшая заслонка для дымохода. Портрет лорда Уильяма Моранжи. я опять включил какой-то механизм здесь маленький ключ я даже не представляю как пробраться через решетку я опять включил какой-то механизм я даже не при пред... Вряд ли благородный лорд носил на шее простую цепь. На ней должен был висеть медальон или что-то вроде этого. Останки лорда Уильяма Моранжи. Амулет невероятно красив. И весь украшен какими-то символами. Прошу прощения, лорд Моранжи, мне нужно спасти одного из ваших потомков. И я надеюсь, ваш амулет поможет мне в этом. Амулет невероятно красив. Не получится. Мне нужно что-то, чем можно прикрепить амулет к цепочке. Я протянул проволоку сквозь небольшое отверстие в амулете. Через отверстие в амулете продета проволока. Если зацепить проволоку одним концом за цепь, амулет должен на ней удержаться. Прекрасный амулет на ужасной цепи. Но мне все равно нравится. Похоже, я опять включил какой-то механизм. Похоже, потолок здесь просел. Дверь не открывается. Водосточный жолуб просто не выдержал такого напора воды. Все равно он валяется здесь никому не нужно. Два обломка водосточного жолоба из паба, соединенные вместе. Ну, может стать началом моего нового дома. Так я могу расцепить эти два куска. Два обломка от водосточного желоба. Честно говоря, меня вполне устро Два обломка от водосточного желоба. Похоже, я опять включил какой-то механизм. Нашли меня. Огромное вам спасибо. С вами все в порядке? Кажется, да. Только левая нога сильно болит. Подождите, я помогу вам. Это было бы очень хорошо. Вы сами должны понимать. То, что вы мне рассказали, звучит несколько неправдоподобно. Сначала похищают Владимира, затем тайный заговор и, наконец, эти люди в черном. Я с другой стороны это так неправдоподобно, что выдумать такое вы не могли. Так вы поможете нам? А милая Нина сейчас на Кубе с Мануэлем Пересом. Да, она только что прислала фото на мой телефон, но я не пойму, что это такое. Может, вы взглянете? Да, я уже видел этот знак, но это было очень давно. Однажды Владимир ни с того ни с сего вышел со мной на связь через много лет после Тунгусской экспедиции. Он написал мне загадочное письмо, сказал, что сделал сенсационное открытие, и ему нужна моя помощь. За несколько лет до этого он изучал металлический осколок, найденный в районе Тунгуски. Вы вряд ли знаете об отчете Коленкова, правда? Так, кое-что. Это имеет какое-то отношение к внеземному происхождению материала, так? Да, но это лишь половина правды. Что вы имеете в виду? Мануэль Перес, который писал отчет вместе с Владимиром, обнаружил, что на поверхности осколка выгравирован этот символ. Вы хотите сказать, что на осколке были какие-то знаки? Владимир не был в этом уверен, ведь поверхность осколка была сильно повреждена. Он продолжил исследование, и ему удалось найти что-то в архивах Академии наук в Москве. Это был отчет одного английского ученого, об исследовательской экспедиции 1947 года. Он, судя по всему, нашел некие дискообразные предметы из неизвестного материала. Этот исследователь, его звали Эванс, описал этот материал. Он обладал точно такими же свойствами, как и тунгусский осколок, который изучал Владимир. Это уже немало, но когда Владимир увидел рисунок Эванса, у него просто перехватило дыхание. Почему? Пожалуйста, продолжайте. Артефакт был покрыт неизвестными символами. Один из символов был таким же, как тот, который Перес и Владимир нашли на Тунгусском осколке. Потрясающе! Откуда взялись эти диски? И где этот Эванс их нашел? Именно это и хотел узнать Владимир. В архивах Академии наук он больше ничего не нашел. Поэтому он связался со мной. Владимир узнал, что Эванс недавно скончался. И его личные записи и дневники будут проданы с аукциона в Лондоне. Он попросил меня достать для него эти документы, поскольку он в те времена не мог выехать из России. И вы достали документы? Откуда взялся этот диск? Я послал Владимиру закодированную копию дневников. Оригиналы все еще находятся у меня. Правда? Можно на них взглянуть? Одну минуту. Они должны быть где-то здесь. Нина, у меня есть новости. Этот Моранжи мог бы нам помочь? Думаю, что да. Ты слышала об экспедиции твоего отца в Китай, а точнее в гималай Он много путешествовал до того, как умерла мама. Возможно, было в Гималаях. А что? Кажется, он искал там что-то конкретное. И, возможно, даже нашел. И, скорее всего, это и стало причиной его исчезновения. Не понимаю. Я пошлю тебе кое-что на телефон. Выходи, встретимся в квартире твоего отца.